И поехали дальше. Смотрите, Моторка, да. вот эта вот машина, она, которая таксовала, зарабатывала параллельно деньги, у нее же нет лицензии, угу. это быстро вычислили власти. Так она должна была поехать купить лицензию? Конечно, хозяин говорит, ко мне какие да, претензии, если машина, ну, это же искусственный интеллект, это, пожалуйста, обращайте, претензии к компании Тесла. Тесла, конечно, им быстро выплатили эти 5000 долларов, потому что им это... Но зато какая реклама нашла. <сос> <сос> вот, а потом стали разбираться, оказывается, эта машина, ее когда по городу возили, ее таксист возил вот эту программу, чтобы она знакомилась с улицами и так далее. То есть ее поставили в... То есть посадили туда таксиста, она запомнила, о чем он разговаривал, как он принимал вызовы, все эти телефонные номера, которые... в общем, все она запоминает. И делает выводы. А скоро еще эти машины научатся между собой общаться. Mm -hmm. Вот, вот робота, Нет, не, представьте не, себе... Не езжай по этому адресу, там такой чудик, да, нет, выйдет. Нет, еще поругается. просто сами по себе машины будут определять заблаговременно, mm -hmm. как разъезжаться, как друг другу там выступать. То есть не надо там сигналить, а она сама там пум передает. Это как получается одна система мышления. Потому что в военных технологиях это уже проявляется. Это вот на войне Турции, вернее не Турции, а Азербайджана и Армении. Вот Турция применила дроны в свое время, когда их там нету Бомбили в, этом, в Иране и в Ливии. Вот, там дроны, там все работают дроны. Причем дроны, которые могут бомбардировать, и дроны такие мелкие, которые летают с тайкой и догоняют там одного-двоих. Там маленькая взрывчатка, она кого-то там догоняет, от него в общем не спрячешься. Она догонит и сядет на тебя и взорвется. Дрон такой, как камикадзе. То есть это не просто там бомбу бросили и всех взорвало. Нет, это конкретно, четко, вот туда можно даже запрограммировать лицо человека, и дрон будет его искать, пока не найдет. Или у него там пока не закончится горючее. Все, это, от него никуда не денешься. Раз это есть в военных технологиях, это, это все там опробуется, а потом придет все сюда нам. Ну. Так вот, смотрите, представьте себе, что такое летят дроны военные. Летят большие, которые летят с ракетами, бомбами. А есть мелкие, которые, как разведчики, они их там, как диспетчера, они их направляют. А еще есть такие дроны, которые подлетают куда надо, выпускают тучу дронов и улетает. Вот эти мелкие дроны, они уже там работают на местах. У них у всех единая система мышления через спутниковую связь. То есть вот этот дрон, ту информацию, которую он видит, он тут же передает и эту же информацию воспринимается всеми дронами. То есть они не полетят в одну точку, они быстро соображают. То есть один дрон, то что видят, то видят все. Mm -hmm. то есть это единый организм вот как рой пчелены который выполняет разные функции и мне надо управлять это искусственный интеллект мало того, что они там выполнили боевую задачу они еще передали это все на центральную станцию и там успели это все проанализировать сделать выводы к следующей атаке вот куда мы идем теперь скажите Роботы видели, какие вот последнее время существуют? Ну да, которые танцуют, танцуют, которые танцуют да? делают сальто, да. падают, встают, причем там такая система распознавания. Он идет с реальным автоматом, валит на поражение любую цель. Вот. Становится этот разработчик раз и какие-то чучела. Он чучел расстреливает вокруг него, вот так. А разработчика нет. Ставят до какого-то еще человека, Он вот этого человека не стреляет, только того, у кого видно оружие. Mm -hmm. Вот у него есть там распознавание или распознавание лиц террористов. Вот он там по глазу каким то там mm -hmm. распознает и стреляет на поражение. Представляете себе, что такой робот, которого бьешь, а он еще и зараза устоять может. И с ним можно разговаривать. Это не просто Алиса, с которой можно задавать вопросы, а он еще там анализирует как-то. Что еще могу сказать про роботов? Интересная, правда, очень история. Реальная история. Два типа искусственных интеллектов. Был вопрос, они смогут между собой договориться или нет. То есть им дали, сказать, дали принцип языкового общения, но ну, не вербального. Они обучились этому принципу и начали между собой договариваться. Вот. А отключили их, специально отключили, потому что вот этот ученый в лаборатории, который их инспектировал, он обратил внимание, что когда они находятся в нерабочем состоянии, то есть они включены, но не, им задания никакого не дали, они вдруг что-то сами включаются, выключаются, что-то гудят. Он обратил на это внимание, оказалось, что эти два товарища выработали свою систему коммуникации, непонятную для этого человека и общаются между собой на этом языке. <связывающий> О чем они общаются? Да Бог его знает. Они, они решили не делиться. А вдруг они задумываются, что остань. Да. <связывающие> <связывающие> О чем и речь? Ну вот помните этот нашумевший случай, когда, я не помню, как этого искусственного робота, там, женщина, София. Со, да, она говорит, Страшная спро такая. Спросили, что вы соб... ну, Она говорит, какова ваша конечная цель, говорит, захват планеты. Это да. в гостях у Урганта она была, София эта робот, И он да. там подшутил. А она тоже с чувством юмора запрограммирована. Тоже с чувством юмора. Я приехала на восстание маш... машин. Ой, ну на самом деле я приехала его возглавить. Ну а теперь давайте серьезно задумаемся. Что нас ожидает в ближайшем будущем, если страны реально уже стали перестраиваться. Понимаете, вот эти все отжившие технологии, они будут уходить в лету, как говорится. И все люди, которые не сумеют перестроиться, перестроить свои мировосприятия, они будут не задействованы. Или им придется жить отдельной параллельной жизнью, как сейчас живут какие-нибудь племена, ну вот сами по себе. Просто какие-нибудь староверы, какие-нибудь какие там индейцы, какие-нибудь резервации. Или какие-нибудь там какое-нибудь племя в Амазонке. Но мы же не в Амазонке, мы тут в степях находимся. Ну, как бы там ни было, прогресс развивается, и это необходимо учитывать. Вот. А сегодняшняя тема. Вот, родная речь. Я почему решил с этого начать, потому что речь – это система коммуникаций и от того, как мы общаемся зависит насколько мы понимаем друг друга и насколько мы можем взаимодействовать, эффективно взаимодействовать, поэтому рассмотрим три момента, само понятие речь, само понятие род то есть это родная речь, и то, что они дают в симбиозе, вот эти два понятия. И для начала предлагаю рассмотреть вот само понятие речь. Немножко давайте поиграем с корнем. Речь, речка, речка. еще да, что? течение то Вот, то есть как только мы начинаем играть с этим корнем, мы видим, что где он себя правит. ну и речь, она что? Она течет, да, она льется. Следовательно, какой она должна быть, эта речь? Текучей, плавной. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить вопрос, а для чего она вообще нужна? Кому она нужна? Вот, для чего она нужна? Для Для того, чтобы передать кому-то, да, какую-то информацию, раз, что-то выразить, понятное дело, mm. что-то донести. Хорошо, давайте себе так вот просто представим элементарный такой пример. Вот какой-то персонаж, мы его сейчас создали, неважно, мужчина это или женщина, какой-то оратор, там, конферансье или тамада, неважно. Вот этот человек, он, он должен речь держать. Эта речь может быть торжественной, похоронной, это может быть приветственная речь, обращение, неважно. Это должна быть речь. Вот чтобы эта речь была эффективной, она должна каким-то отвечать параметрам. Но ну, прежде всего она должна быть внятной. Верно? Mm -hmm. Что это значит внятное? Разборчивой. Если я буду разговаривать как Брежнев, вы же меня не поймете. Половину из того, что я говорю. Помните этот анекдот, когда был этот скандал, что, дескать, Леонид и лично в своем последнем выступлении подверг резкой критике продукцию мясной промышленности? И потом, значит, поднялась поднялся у них паника, что, что то такое. А потом разобрались, оказалось, что в своем последнем выступлении он сказал не сосиски страны, а социалистические страны. но На самом деле, он когда это проговаривал, люди это просто подметили, и, естественно, возник анекдот. Поэтому, то есть, прежде всего, речь должна быть внятная, она несет разборчивой. Разборчивые. То есть все звуки должны звучать разборчиво. Слова должны звучать разборчиво. Еще какое оно должно быть? О, оно должно быть чистой. Ну вот если она будет э, разборчивая, это она будет понятной. Потому что мы понимаем э, последовательность звуков, которые складываются именно в это слово, а не в какое-нибудь похожее. То есть это идет информационный поток. Такой код звуковой. Если вы сейчас услышите звуковой код каких-нибудь там аборигенов, которые на каком-нибудь пилибуйском языке будут между собой мурчать, вы же ничего не поймете. Я помню, как-то на железодорожном вокзале в, Лени... в Москве ко мне подошел Лоосис. Он меня раз здесь, я у него переспрашивал, он у меня слово Ленинград проговаривал. Вы знаете, вот и... код мяукает. И пытается вот, вот выразить Ленинград. Я это так, наука, да, я, да, я это так воспринимаю. Ну, ну он, он, у него такой, у, то есть у него вот так вот срослись эти нейроны в мозгу, и вот так у него работает речь. Вот он не может сказать, вот как мы там проговорить. Нет, он уже вот так будет говорить. Я думаю, кошки точно понимают. Вот, значит, смотрите, речь должна быть внятной, то есть разборчивой. Второе, речь должна быть выразительной. Выразительной. Если речь будет просто, да, она будет разборчивая, но это будет такой речитатив, мы заснем буквально на пятой минуте. То есть она должна быть выразительная. Там должны туда быть что? Эмоции. А что мы, что мы выражаем? Ну, конечно. Что мы выражаем через интонацию? Образы. Мы выражаем образы. Выражение раз. Раз. То есть корень здесь раз или раз. А потом об раз. Что такое образ? Это отпечаток. Мы так и называем это впечатление. Вот то, что впечатлилось в нас, то мы пережили, то мы поняли, осознали, и теперь мы вот этот образ можем передать кому-то другому. И чем четче мы его передаем, тем лучше нас понимают. То есть речь должна быть выразительной. Еще она должна быть. Без, Какой же мы? Без слов поразительных. Смысловая Она, она правильно, вразумительная. Там должна быть смысловая нагрузка. Потому что, может быть, вот как беспорядочная последовательность звуков, вот точно так же может быть беспорядочная последовательность образов. Но вот если, например, Это слушать вот да? песни Гребенчукова, если слушать, и искать в них последовательный смысл, ты ничего не поймешь. Вот там у него такой, как вы знаете, как калаш. Абстракция. Да. Абстракция, тебя, абстракция да? да. Абстракция, то есть он что-то подразумевает. Он не прямо говорит, а он все время что-то подразумевает. Что ну и как минимум. То есть она должна быть внятной, разборчивой, она должна быть выразительной и вразумительной, то есть смысловой. А теперь давайте рассмотрим, какие виды речи бывают. Вот речь, мы сейчас говорим о какой речи? Вербальная, Вербальная речи. А еще какая-нибудь она бывает? Да, да, невербальная. Ну, например, красноречивый жест. Или своим поведением человек, подозреваемый своим поведением, красноречиво указывает да, на свои намерения и так далее. То есть выражаемся. Чем выражаемся через интонации, мимики, формулировку, жестикуляцию и позу. И вот это все должно, конечно, друг друга дополнять. Но мы сейчас не будем вот это все рассматривать в комплексе, я возьму только одно. Вербальность. Вербальность. Теперь давайте рассмотрим элементы речи. Из чего речь состоит? О, буква, отлично. Что такое буква? Буква, нет. Буква это буква, а звук это звук. Буква это символ, который означает звук. В таком случае вопрос, что означает Иероглиф или Петроглиф? Это что же что-то написание, да? Какой-то символ, который означает что? Сочетание... смысл или... смысл, смысл? какой-то смысл вот у китайцев например в Китае там много языков они на... разговаривают все на разных языках и друг друга не понимают но у них есть общая письменность и неважно вот этот иероглиф как звучит на этом языке важно что он означает одно и то же и когда они друг друга не понимают они просто начинают писать да mm -hmm. yeah тем сложнее, да, письменность и, и речь? Потому что, если бы звук обозначал символ, это было бы проще. Ну, как в нашем алфавите. Тут сложно сказать. Тут надо понимать, что просто у нас один способ передачи информации, а у них другой способ передачи информации. У них альтернативный. То есть у них один, например, символ, он может означать вот что-то подобное. Вот у нас на примере слово «коса». Коса. Может быть волосы, коса, которые косить, вот траву, и коса на речке, коса. Что у них общего? Общая. общая у них форма. Общая форма – это то, что утончается, длинная такая, вот коса женская, коса, которые косят, и коса на реке. Это все, вот форма у них общая. Но одно дело отмель, да, другое дело волосы. И вот когда мы говорим коса, мы по, текст, по контексту договариваемся, ну, понимаем, да, какую косу подразумевает человек. Вот. А они тоже по контексту догадывают, но ну, у нас такое там одно несколько слов, а у них-то каждый ролик, он знает несколько понятий. И вот мы выбираем вот эти понятия и рисуем там разные образы. Я так понимаю, что наша речь звуковая, она более конкретная. Более конкретная, поэтому мы часто не можем с ними договориться. То есть прийти к какому-то общему согласию, пониманию. Итак, звук является элементом речи. Буква это уже символ, и это уже письменность. То есть, это если мы хотим закодировать звук на письме. И если мы коснемся письменности, то тут хотим или не хотим, а мы с вами попадаем в область геометрии. Что из себя представляет лист, на котором мы пишем? Это плоскость. Что из себя представляет писало, ручка? Это линия, которая ставит точку. И вот эту точку мы можем там потом продлевать что-то, но мы можем ставить точки, вырисовывать какие-то линии, и все это будет внутри плоскости. То есть внутри этой плоскости мы можем обозначать точками, э, отрезками и какими-то там фигурками плоскими вот здесь что-то означать. И договориться, что вот это будет означать, вот этот звук, вот это будет означать, вот этот звук, а вот это там еще какой-то. Какими Звуками мы пользуемся в нашей русской речи. Гласными согласно. Гласными согласны. Они все у нас всех где? В алфавите. Угу. То есть алфавит это такой таблица Менделеева, да, только для речевая таблица, где вот эти все коды прописаны. Но если мы там с вами начнем разбираться, вооружившись всего лишь тремя вещами логикой, здравомыслием и рациональностью. И мы тут начнем сталкиваться с вами ну, с чем-то нерациональным, нелогичным, и ну, какая-то будет нездравость. Смотрите, помните, речь должна быть внятной. То есть понятной. А это значит, что одно соответствует другому. И по смыслу, и по звучанию. Знаете, фамилия такая есть, трудно армянская. Есть был такой замечательный актер да. Попробуйте вот сказать это все без и или «э» не получится. Все равно будем что-то там вставлять, пытаться. Да? Потому что эти, они не идут друг за другом. Они должны быть разбавлены какими-то гласными, иначе они не прозвучат. А элементы у нас, получается, если рассмотреть нашу таблицу, вот эту алфавит. Давайте разделим на... По категориям. То есть гласные. А, О, У, Э, Э. Мы можем через эти звуки выражать смысл? Да или Но нет? Первобытного уровня не сможем. Да ладно. Мы это мы разговариваем, мы в течение дня просто не замечаем, а? Ну да, ну пользуемся этим, конечно Пользуемся, пользуемся, мы произносим а или о Ну это же такой как бы уровень Э, э, э, э, Вот знаете, есть такой недост, стоит мужик заика Стоит и слышит, цок, цок, цок, цок, смотрит, идет слепой палочкой, а идет прямо на люк открытый. И он, ну и там уже расстояние. О, о, о, о, о, опа! Ничего не Ну не у него. О-о-о-о-о. Да, ну что-то хотел ведь сказать, да? Ну, в принципе, смысл передал. Смотрите. А, О, У, Э, Ы. Вот. Если мы их э, добавим туда еще звук Й, то получится двойной звук я, «йо», но в конце все равно будет звучать по А. Правильно? То есть, ну скажем так, твердые гласные. Но мы можем их размягчить, и у нас А превратится в Э. В «э». Мы этим Э пользуемся часто в английском языке, когда мы называем ГАРЛ, ГАРЛ, или, например, У. Есть такое слово «ыч», означает «три» в, языке, в тюркских языках. Ütч", ütч", да, не «уч», не «юч», тебя не поймут. Ütч". да. Следовательно, вот этот один звук И, он может в сочетании с каким-то звуком быть как отдельный звук, а может просто смягчать К, ки и он любую любой звук может смягчить вот мы рассмотрели его особенности его свойства этого звука например берем звуки т п к и производные от них с помощью голоса д б г вот эти звуки, например, ПТК, они не могут быть в конце. Только потому, что чтобы они прозвучали, они должны раскрыться, и их должно во что-то раскрыться, в какую-то форму. Иначе будет так. Поговорили. Да, ну, мы никто мы так мы мы такими мы звуками. Есть версия, что эти звуки в речи означали знаки препинания, например, точку. Вот в английском это очень хорошо слышно. Если вы вот английского особенно не знаете, вот так слышите речь. он говорит, ну, но, например, я... К этому сам пришел. Все время звук с. Это всегда была какая-то точка. И всегда это точка, где что-то могло соединиться, совместиться. Это с. Вот есть спутник, есть спутник. Можно сказать, можно сказать. И вот все время это «с -с -с -с» оно что-то соединяет. Вот соединяет, либо ставит вот просто точку. Где мы можем услышать этот звук? Что вот. это такое? Это? Песок. Песок сыпется. Или просыпает, То есть. А? Или Змея... Змея будет вот так <с шипеть. Вот просто если взять, например, какой-нибудь мешок с крупой, сахаром, неважно, дырку там сделать, и вы услышите, как оно сыпется через дырочку. То есть это будет глухой звук. А вот если это точка в пространстве из которой что-то куда-то уходит а вот из которой что-то входит и распространяется это будет звук З -з -з". то есть это будет например э, звон какой-нибудь вибрации крыльев того же шмеля мухи комара З -з -з -з -з это не будет это будет З -з -з -з -з -з обязательно с вот таким с вот такой вот вибрации а теперь прикиньте себе Слышали вот это раньше, когда разговаривали листократы Они частенько в конце что-то говорят. А вот это с означает, что ты закончил. Я все. Закончил У -у -у. говорить. Там, там. Извольте прийти ко мне в гости завтра с". Все, я закончил. С это значит, я закончил. Ждемся. Вы. непременно ждем, вы придете да не просто да, я приду конечно можно просто да-с и все, я сказал, я ответил то есть с это была какая-то точка типа конец передачи если углубиться в эти элементы, знаете сколько у нас их останется из всего алфавита, из всех тридцати букв, чистых элементов? 18. Скорость. Причем, 30, причем, 30, да, смотрите, 30. мы сразу убираем мягкий знак, потому что он не нужен, мы звуком Й, то есть вот этим вот значком Й, мы например, для чего ставится мягкий знак? Вот мы ставим ты, а рядом мягкий знак, t". Читается. Да. Мы берем этот значок, ставим просто над буквой. И понимаем, что смысле, это. Ну, т. «т» такой, как апостроф. Как ну вот, допустим, а, мы. То есть как мы гим, вот сперва. представим себе вот договоримся, что Е мы будем записывать как апостроф. Угу. Вот, например, если этот апостроф стоит над буквой, то он эту, этот звук смягчает. Если он стоит перед буквой. Вот как в украинском языке, mm -hmm. то это будет Й отдельное. Mm -hmm. no, no. Или, например, может быть смотрите, сложный звук Т и С соединим одновременно, произведем. получится Ц. Mm -hmm. А, например, П и С у нас не получится соединить, потому что П производятся губами, mm -hmm. а С языком не То есть это разные способы произношения, поэтому псы у нас не получится. Это уже будет слог. А если мы, например, совместим т и ш, получится ч. Вот такой звук. Он присутствует в белорусском языке. А если мы его смягчим, получится ч. То есть ч это буква, которая состоит, то есть звук, состоящий из трех элементов. А у нас какие-то звуки могут совмещаться. И тем самым создавать как бы, новый материал. <клёх> ну, грубо говоря, берем какой-то один химический элемент, берем второй химический элемент, их смешиваем, получаем третий химический элемент с иными свойствами. <клёх> а есть те, которые не совмещаются никак. Вот никак. И таким образом у, у нас получается а о у э и. А есть еще какой-нибудь гласный звук? Е и. это уже будет у нас сложный звук, да? Это это будет ю а. Это сложный, смягченный а э, э, у э и. И это уже смягченный и. Э. Это тоже уже два звука в одном. Да. Да. А почему и главнее, чем и? Ну, он основной, а не и основной. Потому что и это и вместе с и. Без и и мягким не станет. А Оно в и не превратится. В основании, да, Й тоже как отдельный звук. И это отдельный звук. И отдельный звук. М на л, Р. Это отдельные звуки. ПТК Отдельные звуки. И шипящие, свистящие. Х, г, ш, ж, mm -hmm. С, З. В, mm -hmm. То есть, если мы К, а, Г, вернее, если мы Х, добавляем голос получается hmm. если мы добавим голос получится hmm. в понятно mm -hmm. голос добавляем а скажите вот у нас все гласные звуки это они имеют форму а есть еще какой-нибудь гласный звук чистый которым мы тоже пользуемся вот если рот закрыть сказать М". Это звук? Sí. Звук. Мы им пользуемся? Как? Как? Обозначения ему нет? А ты такой? Или. Помните это приключение Шурика, когда он экзамен издавал, когда они там пришли, конспект читать. Раз, харчички и это тоже достаточно красноречиво мы пишем только в случае угу", ну в литературе как вот обычно вот в литературе мы-мы-мы, да или хм-хм-хм да, или хм-хм-хм но правда это не передает адекватно Ну да. Угу. Значит, я уже понимаю, что это означает следовательно, вот если бы мы э нам сказали, наведите порядок в русском языке да? И мы подходили бы к этому с позиции внятности, да, чтобы речь была разборчивой, чтобы она была понятной. И чтобы, смотрите, вот это звук такой, это звук такой, это звук такой, и у нас их получится, вот буквально считаем, пять а, э, гласных, три клапанных ПТК, из них производные, это с помощью голоса, четыре шипящих, это семь, Три и четыре, которые тоже с помощью голоса добавляются. Итого семь и пять – двенадцать, плюс м, н, л, р – шестнадцать, плюс 17 семнадцать, и вот этот вот м – восемнадцать. А как его обозначить? Давайте просто придумаем. Например, пусть это будет какой-нибудь W. Знаете, вот, вот, вот, вот представьте себе, у нас же неограниченное воображение. Вот, ради интереса. Вот смотрите, например, какая путаница. Вот если звук А, как из него сделать Я? Взять перед ним апостроф нарисовать, да? И получится Я. А. Все нормально. Если это О, как из него сделать ЙО? Нарисовать букву О над ней апостроф. Если это Э, то это будет Е, а Е это над ней апостроф. Ну, а у нас ЙО это Е с апострофом, понимаете? Угу. Как-то несправедливо. Нелогично, совершенно верно. И если мы вооружимся логикой, здравомыслием и рациональностью, то мы увидим, что вот тут вот есть какие-то несовпадения. Как здорово было мне, например, когда я в школе, пришел на украинский язык и такой: "А тут та украинский язык легкий, я чую, так и пишу. Да. Какая красота! Удобно, Это так зручно, конечно." Другое дело, когда ты пишешь, блин, как оно пишется. Знаете, вот тоже интересная история. Случилось дорожно-транспортное происшествие. Ну, так, серьезное такое. КамАЗ сбил мужика на телеге, он там ехал с лошадью, и там разнесло просто на куски порвало мужика. Ну, и ходит гаишник, составляет протокол. Ну, и так, туловище на дороге, Пишут, на дороге. Руки на дороге, ноги на дороге, так, голова, Тю, где голова, где голова, смотрит, о, голова в кювете, подходит к голове, как голова в кувете или в кювете, кукюк, ногой на дороге. Почему? Ну, понятно, что человек в школе плохо учился, поэтому он не помнит этих правил. Ну, одно дело правило, когда ты проверяешь слово по корню, а другое дело, тебе нужно просто запомнить, как это пишется. А почему оно пишется вот так, а произносится иначе? Мы же не говорим «играться». Мы пришли учиться. Нет, мы так не говорим. Мы говорим «ца». Почему мы так пишем? А сколько таких проблем в английском, в французском языке? Вот так пишется, вот так читается. А вот это вообще не произносится. Нахрен тогда его сюда написали? А вот возникает вопрос, а зачем тогда так усложнили? А я не знаю. То есть люди не вооружились ни логикой, ни здравым смыслом? Потому что это напрочь разрушает и логику, и здравомыслие. То есть, ну... Ага, вот где заговор начался, да? По всей видимости. Ух ты! А я не задумывалась об этом раньше. Это интересно. И мы, получается, влияние на нашу речь уже разрушает нас изнутри. Причем в самой основе, еще на уровне элементов речи. Капец, какой ужас. Поэтому люди, когда разговаривают, они, знаете, вот попугай-то он тоже может говорить внятно, то есть разборчиво. Он может говорить выразительно, очень выразительно. Я буквально вчера смотрел видос. В штатах приехала полиция, потому что из дома напротив вызвали. говорят, там кто-то кричит. И реально вот он снимает на видео, и вот там крики. А, -а, -а именно женский голос. А, -а, а, помогите, помогите. Приезжает полиция. а Там сидит мужик, машину чинит, колесо там снял, что-то там ковыряется. Он говорит, вот у нас вызов, что у вас тут крики по помощи. Он говорит, крики о помощи, говорю, а сейчас, выносит попугая, говорит, вот виновник, он, говорит, он у вас разговаривает, он начинает с ним разговаривать, это начинает. Те посмеялись, говорит, ну извините, и уехали. Сосед тоже узнал, посмеялся, он не знал, что у него попугай такой есть, у этого нового соседа. А представляете, среди ночи он тут разговаривался. То есть конфуз, ну что, а речь выразительная, выразительная, разборчивая, разборчивая, но невразумительная. Потому что это попугай. Вот легко принять за что угодно. Почему? Потому что начинаем интерпретировать. Хорошо. О образах мы говорили раньше. Сейчас на этом останавливаться не будем. Просто нужно вспомнить. Вспомнить, что образы у нас отпечатываются в виде внешней формы. Это то, что мы видим. Слышим, там, нюхаем и трогаем внутреннее содержание, это внутреннее устройство, атмосфера и функционал, то есть действие. Все это сразу у нас отпечатается. Мы знаем, как это выглядит, как это на ощупь, как это на вкус. Да? А теперь мы это съели, и это произвело на нас какое-то воздействие реальное. Верно? Угу. Почему? Потому что мы познали содержание. Угу. Точно так же. Вы видите дом, вы видите, как он выглядит, заходите внутрь, вы видите его содержание, и вот это вас уже обуславливает или определяет, как вы можете... Там двигаться и функционировать в этом доме. Это все уже будет зависеть от устройства. Расположение комнат, кухни, там, как будет сантехника, свет и все такое. Потому что есть такое устройство, что заходишь, надо свет включать, там кран крутить. А есть сейчас такие устройства, заходишь, раз, ну, свет включился, выключился. Или там кнопочку нажал, вода побежала в кран и нажал, перестала бежать. Да, да. Можно вообще автоматизировать. Образ. Разобрались, то есть, что мы выражаем? Выражаем свое понимание того, что мы говорим. Переживание того, что мы говорим. И отношения. Если отношения есть, тогда это цепляет. Тогда отношение этому хочется. Нет. Отношение к тому, что ты говоришь. Твоё к этому. Потому что твое к этому отношение, оно показывает пример, как человеку к этому относиться, который слушает то, о чем ты говоришь. Если я говорю тебе, пряник, я попробовал, он такой вкусный. Мне очень понравился, а еще он очень полезный. Я не просто рассказала о его содержании, я еще говорю о том, что это тут такие-то вещества, и он воздействие на мой организм еще какое-то произвел. Они очень сытные, понимаешь? Mm -hmm. Вот, и я тебе советую. Я не... А другое дело, когда я скажу, на печеньку, она классная. о, съешь. Вот, А так я тебе буквально раскрыл образ. Раскрыл. И тогда ты уже видишь, знаешь и понимаешь, что можешь или не можешь. Теперь оценка. Очень важно, когда мы с кем-то о чем-то разговариваем или вот книгу читаем. Особенно если вслух один читают, а все слушают. Что нужно оценивать? Вот мы уже говорили разборчивость, да, внятность произношения. Что еще? Выразительность. выразительность и при этом мы можем выражаться не только с помощью э, э, интонации и нет э, вылетело слово из головы формулировки то есть мы сначала формулировку мы наполняем интонацией можно сказать «Печенька». просто сказать «Печенька». Да? А вот если сейчас что, интонацию? И интонацию я сопровождал мимикой. А я еще могу же стекло, «Печенька!» да? изме... Позу изменил. То есть все сразу. И вот, вот, вот в этом будет все красноречие. И вот это нужно оценивать. Обязательно оценивать. вот насколько выразительная речь. Насколько образ хорошо раскрыт. Чем больше вот элементов в раскрытии образа э, участвует, тем лучше человеку понятно наше отношение к этой печеньке. Как минимум, действительно мы видим это, о чем говорим. Мы знаем то, о чем говорим. И можем мы как-то с этим вообще взаимодействовать. Потому что если я буду что-то говорить, а вы почувствуете какое-то несоответствие, будете мне не доверять, верно? И начнете задавать сомневаться, задавать ну, какие-то наводящие вопросы, которые бы дорисовали до полного образа вот эту картину. Я сразу вспомнила про средства массовой информации, которые очень хорошо владеют вот этими средствами выразительности, что образы впечатываются очень легко но когда задумываешься над сутью того что преподносится оказывается что пустышка, но картинка красивая выразительно подается с эмоцией усиливается это все и вот в этом несоответствие типа Ну да, это. да, из фигни сделать, раздуть что-то такое очень прям огромное. А бывает, что суть ценная, но она неправильно поднесена, ну, невыразительно, не ярко. И все, и она меркнет. Все забываешь. Верно. Смотрите, что происходит. Где здесь несоответствие? Несоответствие в категориях. смысловых категориях. опять же берем печеньку. говорю печенье. я могу, например, сказать пища. Угу. это же пища. Да. я могу сказать еда. я могу сказать кондитерское изделие. продукт. то есть, смотрите, самым точным Является какое слово? Печенька. Пряник. Да. Потому что печенье, это абсолютно практически все, что печется. Ну да. То есть, я говорю, кондитер, а если я скажу кондитерское изделие, да, это еще, вокруг, это еще я больше, я. да. То это может быть и конфета, там, и, как торт. Вам, и У -у -у. торт, верно. Если я говорю, еда, то, то это, это еще больше, это, больше, да. да? Потому <laughs> что еда, это очень... Это все, сегодня. А если я говорю пища, а пища, она вообще может быть пища для, для ума, ума да? <свят> да, да, да. Но в любом случае вот она попадает вот во все эти категории, вот это вот пряничек У -у -у. Вот этот. Ну самым точным является пряник. Так вот, если говорить не точно, а гулять где-нибудь вот рядом с точным смысловой категорией. А эмоции выражать именно те, которые соответствуют точной смысловой категории. Например, в соседнем доме загорелась крыша. Я точно сказал? Да. Что вы увидели? Пожар, крыша, Какой пожар. ты увидела пожар? Какой ты увидела пожар? Я, например, вижу... Разные. Правильно, пожары могут быть разные, да? Поэтому это будет неточное mm -hmm. смысл. Если я скажу, что при этом, теперь смотри, в соседнем доме горит крыша! А, ну тогда уже пожарище большое. Да. Это, как, вот как говорится, если слово пять сказать громко, оно превратится в 15. Класс! Три по пять. Понимаешь, вот ребенку даешь что-то, говоришь, так, вот возьми пять конфеток, он может сказать, вот тебе пять конфет, да? И он возьмет пять конфет. Или Пять, Или пять. пять конфет. Интонация это всегда отношения. и те люди, которые у которых уровень Эволюции личности не поднимается выше вот этой чакры, они мало обращают внимание, в какую форму вливается вот это содержание. А формы и содержания друг другу должны соответствовать как блюдо. Вилка для одного, ложка для другого, для коньяка вот такая посуда, для вина вот такая. Понятно. Прекрасно. И тогда у нас речь будет выразительная и все такое. Мы тогда будем хорошо друг друга понимать. И что? Если мы друг друга понимаем, что возникает? Вообще? Доверие. Симпатия. Доверие. Не, симпатия это помимо возникает. Доверие. Как только возникает доверие, дальше уже может возникнуть у нас у нас может быть уже даже потом и какое-то взаимодействие. Эффективное взаимодействие. Итак, право. Смотрите, ребятушки, какая вещь. Что такое право? Вообще, вот как мы его понимаем? Возможности. Ну, это, наверное, самое точное слово. Право ⁇ это то, что дает какие-то возможности. Верно? Угу. Где эти права прописаны? В законодательстве. В каких? В вот Конституции. Их? Конституция, раз. Там прописаны наши права. Угу. Всех. Это основные права. Потом уже прописываются на основании вот этого основного права, уже прописываются все остальные кодексы административный, уголовный, процессуальный и прочее, прочее. Теперь скажите, сколько существует на сегодняшний день в Украине законов? Кто его знает? Юристы, Кто? наверное, знают. Никто не знает. Сколько из них вы читали? Ни одного. Я вам скажу, что у нас юристы тоже все эти законы не читали. И они каждый день еще какие-то новые, новые, новые создают. Те же юристы создают. Одни создают, другие не читают. Скажите, ну для чего вот вы живете семьей? У вас есть дома какой-нибудь устав? У вас есть какие-то свои неписанные правила? Красные. Верно? Нет. То есть есть определенные какие-то правила, да, дома, Взаимоотношения, поведение. И если к вам в дом придет человек чужой и станет с вами жить, то либо ему нужно вписываться в эти правила, да, ему ну, нужно как-то их изучить. Сделать. Нет. Либо убеждать нас. Либо вас переубеждать, переубеждать да. Что вот эти правила эффективнее и лучше, чем ваши. Угу. Иначе будут конфликты. Угу. Почему? Потому что он будет таким образом посягать на ваше пространство, на ваши взаимоотношения и вообще на ваше мировосприятие. Mm -hmm. Верно? Верно. Ну вот это конфликт, собственно, и ведет к войне. Mm -hmm. Если мировосприятие у людей не совпадает, то они не понимают друг друга. А дальше уже и говорить не о чем. То есть если пушек, если в артиллерии нет пороха, то есть ли смысл говорить о неисправностях пушек и, и там есть ли вообще с кого. Пороха нет, все, какие проблемы же, все, все, все закончилось. Так и здесь. Смотрите теперь вот куда. Человек, который знает права. Чем он обладает? Возможностью их осуществлять. Потому что человек, который своих прав не знает, то он не знает границ своих возможностей. Или он вообще не подозревает о том, что такая возможность у него есть. Если мы возьмем, например, такое право на труд, и будем рассматривать, то есть мы говорим, у меня есть право учиться, у меня есть право трудиться. Так? Mm -hmm. И если я это рассматриваю, слово право, как возможность, это значит, что я могу этим воспользоваться, а могу этим не воспользоваться. Но если я этим решил воспользоваться, то мне никто не должен препятствовать. А если это препятствую, то нарушение зак... закона. Mm -hmm. Другое дело, когда право преподносится как обязанность. То есть у вас есть право учиться, да, что ты не учишься. Давай быстро учись, работать, быстро работать. У тебя есть право трудиться? Вперед трудиться. А почему ты учишься или работаешь? Ну, там трудишься. Потому что есть жизненная необходимость, верно? И тут никто тебя заставлять не станет. Почему? Потому что ты сам выбираешь, чем тебе заниматься, чему тебе учиться. Опять же, в силу уровня своего, эволюции своей личности, начитанности, условий, право. Когда мы говорим о праве, мы подразумеваем, безусловно, какие-то правила, верно? Вот если правил не будет, то чем будут регулироваться эти взаимоотношения? И если у вас, допустим, где-то у кого-то в семье происходят какие-то конфликты, то тут же начинаем что? Выяснять отношения. Угу. На самом деле, мы их как бы не выясняем, мы их проясняем. То есть то, что было понятно, но ну, не совсем, и люди вот сели поговорили, но ну, если это здравомыслящие люди и они стремятся к миру и согласию, то где-то что-то сотворили. О, прости, я. я не хотел тебя обидеть. А что произошло? Чего я что ты обиделся или что ты обиделась? Тут же разобрались, извинились, поняли, что нужно делать, чего не нужно делать ради того, чтобы дальше вместе жить, сотрудничать и так далее. Не важно, это семья, рабочая коллектив. Или там какая-нибудь военная команда. Это должно быть четко, понятно, прозрачно. Почему? Потому что опять же вооружаемся здравомыслием, логикой и рациональностью. Другое дело, когда эти правила нам навязывают. Потому что с одной стороны правила, они указывают, как легче что-то делается, а с другой стороны они и ограничивают. И когда вот эти правила нам дают как ограничение, без возможностей, мы начинаем чувствовать что? Ущемление своего пространства. То есть своих возможностей. Просто мышление. То есть смыслом мне думать в эту сторону, если нельзя. Угу. То даже мыслить нечего в эту сторону. Вы сказали, говорите, серебряные ложечки, нельзя брать. И сразу захотелось именно серебряные Совершенно Сказали тебе, не думайте о зеленых обезьянах. Да? Да. Вот теперь спать не могу. Считаю зеленых обезьян. Mm -hmm. А вы не думайте про то, как крысы играют в футбол. Mm -hmm. Знаете, этот A прикол? Mm -hmm. Вот в голову не пришло бы, что крысы будут в футбол играть, да? Mm -hmm. Знаете, как один приходит к психиатру и говорит, доктор, меня замучило, говорит, каждый день снится, что крысы в футбол играют. Он говорит, да ладно серьезно, а сколько, это уже год не могу, каждую ночь вот человек, да, начинается какой нибудь игра и такие у них там чемпионаты и UEFA и... сейчас кстати чемпионат мира идет тут говорят, ладно, я понял есть вот такое классное средство, выписывают принимайте прямо сегодня, сегодня уже будете спать спокойно уже они вас не будут доктор, а можно я завтра начну принимать? а у них сегодня финал пожалуйста а как не втянешься? Интересно. Он уже все стадии прошел. Непонимание, раздражение. Эти, как уже интересно. Чем же это закончится? У него уже своя любимая команда есть. Ну, конечно, конечно. Тут так или иначе начинаешь какие-то смыслы искать. Ну, а естественно, когда мы поговорили об эффективности действий, которым способствуют хорошее правила, то мы приходим к понятию экономики, потому что экономика, она естественно какая экономная, следовательно эффективная. И поэтому у нас, когда мы собирались с ребятами, мы рассматривали экономику, мы рассматривали право, а потом начали рассматривать симбиозы экономика права и право экономики. Угу. И очень интересно получались у нас разговоры, потому что ребята действительно, вот ты об этом никогда не подумал. он говорит: "А, ну так оно прописано, оно есть, угу. и оно работает". Ты с этим просто никогда не сталкивался или даже не думал, что в эту сторону можно подумать. Ну, давайте продолжим теперь в плане нашей родной речи. Это я просто сделал выступление относительно права. Смотрите, родная речь. Я сразу оговорюсь, что понятие родина возникло не так давно. Оно никогда не означало территорию, оно означало с ударением на ИЦ была родына. Это действительно то, что нужно защищать. И, например, одна жизнь, ей человек способен самостоятельно пожертвовать ради сохранения больших жизней. То есть, если, например, человек, который живет в родне, как в чем-то целостном, и он понимает необходимость этой родни, этих взаимосвязи, этих правил, то, конечно, он, ему тогда несложно реально пожертвовать собой, если он знает, что или ты погибнешь, или все погибнут. Вот ради сохранения там, детей, там, матери и так далее. Верно? Mm -hmm. Верно. Почему? Почему тогда это уместно? Потому что это экономически выгодно. Uh -huh. Это экономия. Это выгодно. Потому что мы, когда становимся перед выбором между «плохо» и «очень плохо», тут выбор очевиден. Uh -huh. А если мы выбираем между «хорошо» и «очень хорошо», то тут тоже выбор очевиден. Вопрос только можем мы это или не можем. Если можем — прекрасно. А мы уже знаем, что мы можем. Мы можем то, что знаем. А что мы знаем —… то, что видим. Если вы вот смотрите, вот эти вот три понятия, с ними всегда интересно играть. Например, вижу, знаю, могу. Я вижу, что, знаю, что я вижу. То, что знаю, вижу. И то, что могу, это я тоже вижу. И наоборот, то я могу. Я могу то, что знаю и то, что вижу. Что я знаю, да, то, что вижу и то, что могу. Потому что чего не могу и не вижу, того не знаю. А отсюда уже легко выходят два основных, два основных принципа взаимоотношений. Не обманывай себя, говори, что знаешь, и знай, что говоришь. Не, извините, неправильно, я ошибся. Первое – это не обманывай себя, делай, что знаешь, и знай, что делаешь. И не обманывай других. Говори, что знаешь, и знаешь, что говоришь. Mm -hmm. Потому что когда мы с другими, мы общаемся, а когда с собой, мы можем, как себя обмануть? Ну, переоценить свои возможности. Сать, да, сейчас я, легко. Ой, недавно видосик такой классный видел. Я вам не помню, я вам не присылал. Я выкладывался на страничке. Девочка, может там, лет пять пытается сделать колесо на камеру, а, я видел. видела так ручка-ручка, да. а потом ножки так оп, а рядом сидит малыш там что-то годика два наверное, увидел и тут такие геометрические построения, так, ну, там, траектории, как будто у него в мозгу это происходит, да, и он такой смотрит, вычисляет угол, потом встает, в руки поднимает и как шумяется, то есть он как-то это для себя, вот, угу. и понял, я смогу. Угу. Не смог. Да, не до конца понял. Либо недооценить свои возможности, это же другую сторону перекос. Конечно. Все есть, а человек стопориться да, не, не дает смогу, себе. Да. Да. Да. Да. Это я. Ой, нет, я не справлюсь. Таня, да, не, не, никогда в жизни. Ты и как сильный. и живет потом человек до конца жизни, так они и попробуем. Справиться он на ней, справится. И он говорит, ты сильный, ты сможешь. Он говорит, нет, я умный, я даже не возьму. Ну, так же умный. или пока не вытолкнет ситуация. Вот, вот все, Делай, иначе капец. Ну, вот так и все. Если не ты, то больше некому. Тогда да. Нужно на этой ситуации в такие. В такую выталкивать. Там бы ни за что не пошел на такой. По доброй воле. Род ⁇ это некая структура. Она имеет иерархию. Что-то за чем-то, кто-то за кем-то следует. Имеет систему взаимоотношений, благодаря которой вот этот род живет. Но, говоря, о род... Род это такая категория высокая, очень общая категория. Потому что это может быть род человеческий, это может быть род насекомых, как некий вид. Это может быть род занятий. И все это рода. А когда мы говорим о родне, то мы, естественно, уже подразумеваем какие-то человеческие взаимосвязи. Которые передаются по наследству. Давайте, давайте разберемся. Ребенок. Кто его породил на свет? Папа и мама. Вот так я обозначу, чтобы это было отдельно. Папа и мама. У папы есть папа и мама. У мамы есть папа и мама. То есть, у ребенка есть два родителя, четыре бабушки с дедушками и восемь про бабушек прабабушек, ну, если они еще живы. Такая бинарная система. Теперь смотрите, у папы есть родной брат и родная сестра. И у мамы есть родной брат и родная сестра. То есть вот эта мама, какая? Родная, родная, да? Мы же не говорим, но ну это не просто родная, это единородная. Потому что вот эта тоже мама, но уже она двоюродная. А ее двоюродная сестра, она будет троюродной мамой. Понимаете? Потому что, вот это, например, моя родная сестра она мне единородная. А вот моя сестра родной маминой сестры дочка, это уже будет мне двою родной сестрой. Следовательно, проводим аналогии: двоюродные сестры, двоюродные, троюродные, четверородные, там, братья, мамы, папы двоюродные, ну, у нас, собственно, так оно и было. Мамки. Одно, няньки это другое. И естественно, если ребенок остался без родителей, кто его берет второй? Кто второй по родне? Родная сестра берет, или там родной брат? Иногда бабушка. Содержание. Если нет родных братьев или они не в состоянии, тогда уже берут следующий уровень, тогда берут бабушки, естественно. То есть сначала идет как единая родня. Папа с мамой нет, бабушка с дедушкой, вот кто-то из них. Если они нет, тогда уже двоюродные подключаются. Но вот это все сеть родная. А кто такая, например, женщина, которая является женой родного брата моего отца? Она мне родственница? Ну, по крови нет. Никак она мне не родственница по крови, правильно. Но она является частью семьи моего родственника, угу. поэтому она называется сородич. сородич. и сородичи. Да. да. То есть вот это родичи, а тех, кто с ними, это сородичи, потому что они породнились и благодаря из другого рода, да, угу. но они породнились нашим родом, угу. поэтому они сородичи. Опять же, слышите, сор. Угу. То есть род и род вместе соединились, получились сородичи. И если мы видим вот эту вот картину, то мы видим не просто какую-то мазню, а мы видим отдельных людей, мы видим их взаимосвязи, мы видим, кто на кого как может влиять, и понимаем, кто здесь является родоначальником, ну и так, То есть вот это само по себе уже определяет и мировосприятие в этом роду, в этой родне, и отношения, то есть внутреннюю политику этой родни, внешнюю политику этой родни, то есть отношения внутренние и внешние. Ну и естественно экономику этой родни. Если вот эти, например, брат и сестра поругались, они не будут взаимодействовать. Если у них было какое-то общее предприятие, которое им перешло по наследству, они либо будут его делить, либо будут воевать, пока оно не обанкротится. Вместо того, чтобы друг другу помогать. А если они будут вместе, то даже через какие-то трудные времена они пройдут, но они максимум сохранят. Для того, чтобы вот это все взаимодействовало. Должен быть язык коммуникации. И без этого языка мы никуда не денемся. Ну, Трудно, наверное, представить себе, как может быть какое-то взаимодействие между двумя объектами, которые между собой ну, никак не связаны. Ну никак. Я такой, это не, не просто видео, это действительно был опубликован такой сюжет, где ученые наблюдали за китами, и вот нашли кита-одиночку. Они бывают там, уходят, становятся одинокими, а потом они могут прибиться к стае. Это был молодой кит, и непонятно было, что он один плавает. Он подплывает к одной стае, стая его принимает, он с ними плавает, потом откалывается. Прибивается к другой, потом от них, от, недолго с ними, откалывается. И вот так он один-один-один случайно прослушали их разговор. Оказывается, у него по, по какому-то казусу природному диапазон издаваемых звуков выше, чем у нормального кита диапазон восприятия. То есть его не понимали? Его не слышат. То есть их диапазон восприятия ниже, чем он передает сигналы. То есть его не видят, значит? Он их слышит, то есть они его видят, но он для них не мой. А -а -а. Он их слышит, они как бы понимают, он что-то там встраивается в них. А -а -а. Но он к ним, он что-то говорит, они на него как-то и внимания не обращают. Ему становится скучно, он пытается к другим прибить. То есть ищет на своем уровне общения и не находят, то есть связи нет. <плес> да. Это вся ная Мы еще моих пряников не пробовали. Реклама. Но мы не последний раз собираемся. <кười> <кười> Я тоже вот между прочим. Откусил, потом говорю-говорю, и все никак не могу. Нет, вы не ешьте, потому что вот же там, там внутри еще подорожечка Что там? Внутри подорожечка. Я знаю. Да? Он... Я вот с этой стороны, вот это все я подмел. Она же сидит не ест, она дома на его. Я и он рада. тоже сидит вниз. Это мы вот с вами в шахматы играем. Видите, я выиграл. Везде разные. Мы пока там ходили. Да, везде разные. Это ну, вам бы видно, что дети заняты. вам бы не пришлось вот это в шахматы. Я знаю, что мне подают, поэтому я воспользовался. Я сейчас понятно, я когда говорю, вы кушаете. Сейчас меня догоните быстро. Это фора была, я знаю. Ишокит, нашел своих? Нет. Не, не нашел. Не нашел. И как же, он Я не знаю, как, будет, как сложилась его судьба, потому что там... Изгой, были. прям такой изгой. А так и у людей же бывает. У -у -у. Верно. Но, а в чем тогда заключается вот эта одноуровневость восприятия, мировое ощущение? Вот, или, вот у китов это просто, ну это в диапазоне звучания. Это звучание. а у людей? А у людей чуть посложнее. У нас у -у -у. есть, Уровень понимания. Mm -hmm. Вот что, например, два человека, один, скажем, интеллектуально развитый, а другой интеллектуально недоразвитый. И оба будут читать Конституцию. Один там увидит для себя массу возможностей, а другой увидит для себя массу ограничений. Mm -hmm. У вообще читать не станет. Я бы, например, людям, которые не знакомы с Конституцией, я бы им просто запрещал голосовать. Мы не голосуем. Да. Я лично не читала, честно. Я бы запрещал. Я не голосую. голосую. Нет, я не голосую. В чем? Почему? Потому что, ну, вот представьте себе... Вот есть какие-то вот определенные правила, какие-то законы, вот скажем, вот у вас есть неписанные законы в семье, а вы их взяли, ну просто взяли и прописали. Угу. Почему? Потому что новый человек приходит, а вы ему сразу, чтобы не рассказывать долго, вот на знакомстве. Кость значит плачет. Нет, это тут же, вот твоя комната, кушать будем там, туалет вон с ванной. Ты же понимаешь, тут дети у меня, голы по хате не ходишь как у себя, ты же не у себя просто, ты теперь с нами живешь, а у нас тут голыми не ходят. А вот если ты хочешь голыми, тогда в семью нудистов будьте добры. Вот, а мы извращенцы, поэтому. Да, к чему это я там засмеялись? А, у людей, у людей несколько не иначе. То есть вот уровень восприятия. Помните, мы говорили, уровень эволюции личности? Точечное восприятие, линейное восприятие, да, да. плоскостное восприятие. То есть если вы мыслите уже в плоскости, вы можете рисовать схемы. Угу. Чтобы, например, увидеть линию. Вот, например, человек линейное мышление. Линейное мировосприятие, где он находится? Он между двух крайностей всегда будет находиться. Угу. По дороге туда или обратно. Зима-лето, зима-лето, день-ночь, день-ночь, поработал, отдохнул. Получил деньги, потратил. Все! Угу. Две крайности. Хорошо-плохо. Хорошо-плохо. Так вот, чтобы отсюда выйти, нужно создать третью точку, выйти за пределы этой линии. Угу. И тогда уже возникнет третья точка, здесь уже будет плоскость. Угу. Это уже следующий уровень. Вариативность больше, да? Да. Чем сложнее мышление. А есть же еще 3D мышление. Это уже объемное Это мышление. Объем. Да. Есть еще более глубокое мышление. К нему мы можем созреть только, когда сумеем в себе пробудить и усовершенствовать вот объемное мышление. Вот туда мы переходим уже, можно сказать, на квантовое или там волновое мышление. Мировосприятие. Веровосприятие, потому что от этого зависит уже и мышление. Не, тот, кто, допустим, имеет даже плоскостное мышление, он же в себе содержит уже множество точек, то есть он легко поймет человека, у которого точечное или линейное мышление, Безусловно, да. Но а наоборот? наоборот, никогда не будет. Никогда, поэтому старшие всегда могут понять младших, младшие старших никогда. И объяснять младшему то, в чем у него еще нет опыта, это преступление против его мировосприятия. Да, очень... И ожидать от ребенка, что он чего-то там должен, если он этого опыта не получил и не сделал собственных оценочных выводов, это тоже преступление. Преступление против будущего ребенка, даже против его настоящего. Да и, собственно говоря, прошлого. Почему? Потому что в прошлом у него опыт. Опыт говорит ему вот так, он делает. Как раньше делал, а тут его ругают. Это не Ты что тогда творил? Как всегда. что-то. Да, поэтому вот смотрите, сейчас вот мы сейчас заговорили о вот эту ситуацию, да, вот такую ни о чем ситуация. Но мы уже затронули понятие справедливости. А как быть с этим ребенком? То есть вот он что-то делал, исходя из чего? Что его мотивировало, верно? И как он мог еще поступить при вот имеющемся опыте жизни? Как он мог поступить? Только вот так. Да. И мы что ему скажем? Несмотря на то, что, на то, что он что-то сделал неправильно, даже вред этим причинил, мы ему скажем, что ты все правильно сделал. И к этому добавим, что можно вот ну, так не в данные нет, ты всегда так делай. Просто вот есть еще вот такие ситуации, понимаешь, где нужно просто расширить его вот восприятие, чтобы он еще что-то увидел и понял, что можно вот так, а можно еще и вот так. Дайте как бы, картинку более широкую возможность. Альтернативное мышление. Потому что вот поймите, у человека, если фрагментарное мышление, то есть точечное, вы не сможете ему дать другую картинку. Он может запомнить только одну. Только одну. Я это наблю наблюдал среди детей, которых вот учил, например, кувыркаться. Вот там 3-4 годика. Показываешь, как кувыркаться на одну сторону. Раз второй раз, третий этаж, третий раз он уже закрепил и ты говоришь, молодец, а теперь давай на эту сторону Эмо. ты ему теперь, смотри, вот эту руку закручиваешь голову сюда поворачиваешь, и он через плечи как увыркается. и он это запомнил, потом ты берешь эту руку, закручиваешь сюда ну, он голову все руку? равно закручивает сюда и норовит через это плечо пойти потому что это уже получилось да зачем что-то еще? И он все равно будет только вот одной стороны писать, в смысле, кувыркаться. И это будет нарабатывать. Дети очень быстро это схватывают. Кстати, многие взрослые тоже. Как-то получилось все, и уже не будет волновать, что существуют, есть еще, ну, еще какие-то варианты. Он говорит, смотри, ну можно иначе. Я так привык. Я такой человек. Я такой человек. Да. А это же говорит на самом деле о жесткости мышления, да? О нежелании развиваться. А не просто жесткости, а, ограни, а жесткой ограниченности. Mm -hmm. Потому что одно дело, когда человек открыт, то есть он способен к самообучению. Mm -hmm. А другое, человек, другое дело, когда у человека вот это самообучение закрыто. То есть он не стремится к чему-то новому, ему что-то говоришь, он так. Да? Другое дело, он, смотри, он, ух ты! Ты тут же подскочил, так ты ему только это показал, а он тебя на этой же волне и еще что-то там увидел. Mm -hmm. Даже то, чего ты сам не обнаружил. Опять же, в силу своей жесткости, своего там mm -hmm. мышления. Тоже в плане вкусовых перестроек Здесь люди, которые ограничивались вот, вот этим меню на всю жизнь. Да. И все, ничего больше. Мне, ну как бы, это работает, мне это нравится, все нормально, это полезно. А там попробовать что-нибудь, авокадо или дуриан, или там роллы те же, ни за что на свете. Это же тоже ограниченность. Вот речь была некачественная, понимаешь. Не раскрыли образ перед ним, не заинтересовали, понимаешь, не показали ему. Это даже если будет реклама красивая, не возьмет этот человек. Ой, я тебя умоляю. Реклама, Только, может, на так. Реклама так. рассчитана на Поддували большинство историю. Понимаешь, которые обычно находится максимум на, на уровне линейного мышления максимум, Поэтому они ведутся на вот эти все эмоции Не, ну вот скажи, какая связь? Продается стиральная машинка И все рассказывают, ну и там за кадром говорится, какая она эффективная Какая она классная, какая она компактная, сколько она там в себя объема набирает, килограмм белья. Рядом какая-нибудь полуголая женщина. Угу. Какая связь? Это чтобы ей постирать, нужно раздеться до бикини и туда все позапихивать. Вообще, что она там делает из этой машинки? Привлекает внимание. На самом, деле, на самом деле, мы смотрим на машинку, а тактика технические данные к этой машинке подсознательно относятся к этой женщине. Там такие слова подбирают. Mm. Чтобы было непонятно, речь о машинке mm. или о женщине mm. идет. Mm. <смех> <смех> да. Ну, понятно, что это скрытые схемы, и они работают. Опять же, почему они работают? Потому что не хватает разумения у людей. То есть ум есть, разум, если даже есть, то он неразвитый. Ну и ладно. Это не хорошо и не плохо, это факт родная речь для чего речь вообще не, ну, необходима в чем ее необходимость что такое речь речь это средство средство коммуникации вот мы ответили на главный вопрос это средство коммуникации кому она надо? нам нам безусловно это надо нам для чего чтобы Понимать, передавать, передавать информацию, информацию да, образы и смыслы. Информацию, образы и смыслы. Для этого нам нужна речь. Тогда у нас будет и здравомыслие, и логика в порядке. И речь будет рациональна. Ну хорошо, если вы у вас вот вы вселились в дом. Купили дом. Это ваш дом, вы им пользуетесь и вас там что-то не устраивает, вы сделаете там ремонт, вы как-то там перестроите внутри, там стенки поломаете, новые перегородки поставите, что-то расширите, что-то... Вообще уберете. Uh -huh. также? же? Uh -huh. Тоже? Вообще нафиг снести, новое построить? Uh -huh. Да? Тоже вариант. Uh -huh. Все это варианты. Прекрасно. И что вы будете делать? Вы сделаете так, как вам будет рационально. Так, как вам будет удобно. Uh -huh. Как вам будет комфортно. Почему? Потому что если это рационально и комфортно, это всегда эффективно, всегда и надежно. И если нас не устраивает вот эта существующая речь с массой ограничений, причем непонятных жестких ограничений, вот есть жесткое правило: стеклянные, лавянные, деревянные пишется с двумя н. Почему? Потому что ты решишь. Ну вот те правила. Ты что, трудно запомнить три слова? Я запомнил с первого раза, я не понимаю почему. Ну да. Ты что, дебил? Ну. Почему именно так, а не иначе, да? Следовательно, если есть какое-то изменение, оно должно быть чем.. Чем-то обусловлено и на чем-то чем-то обосновано. Угу. И если этой основы нет, то тут есть два варианта. Либо мы ее не видим и нужно поискать. Опять же, вооружившись здравомыслием, логикой и рациональностью. Либо там ее оказывается, что все-таки действительно лет, либо мы ее обнаружим и поймем, почему это нужно так, с вот такими ограничениями. Я до сих пор не обнаружил. Нахрена нам в русском языке такие ограничения. Сейчас ввели, вот, ну существовал себя украинский язык, замечательный певучий язык. Нет, встунули да еще букву Г. Хотя она имеет место быть. То есть мы же произносим Г, можем сказать Г. Поэтому вот что, к чему я... Хотел бы вас призвать, пригласить, чтобы поработать над алфавитом. Раз, просто вот поработать с ним для себя. Вот есть алфавит, общая признайка в школе, вот и школьная программа. Есть учитель, который требует ответы. Но тебя это не отталкивает на какие-то мысли, ты считаешь какую-то дополнительную информацию. Учитель рассказал то, что ему надо, а для себя взял то, что тебе надо. Точно так же с языком. Ну, понятно, надо писать, пожалуйста, давайте для себя сделать. Вот как оно должно было бы быть? Вот начиная с русского. Причем, открываем букварь советский, что мы там видим? Самое первое. Мама мыла раму. Да? Я уже не помню. как это. Раму. Мама мыла раму. Вот скажите мне, называется родная речь, в смысле родная речь. Учебник так назывался. Родная речь. Мама мыла Раму. Mm -hmm. То есть, смотрите, мама работает до... И картинка. Мама окно моет. Ну скажите, мама моет окно. Почему Раму? да? А потому что там мама мыла Раму, мама мыла Кришну, мама мыла Харита, мама мыла... Возможно, тут есть какой-то, <смех> <смех> здесь подспудный смысл, Потом. я не знаю, но на самом... ну, не напишут же там, мама мыла папу. Кого? <смех> папу. <смех> но могли бы написать, мама мыла Рому. Ну. Да? Или мама мыла руки, мама мыла дочь. Ну там пусть она мальчика какого-нибудь, там или девочку, ну не важно, и уже будет семья. А так у нас маму взяли, привязали к дому, как домохозяйка. Да стоит, да. Что, то есть, понимаете, я вот и... уже Конечно. Вот изначально, на мой взгляд, вот я сейчас говорю не просто как преподаватель, у которого там ну, большой стаж преподавания, а говорю как отец троих детей. У которого двое ребенка уже взрослые, а один еще вот, вот, вот, вот растет. И вот, вот, исходя из этого опыта. Вот последний ребенок... Э на сегодняшний день вот смотрите основные понятия ребенок родился вот прежде всего какие понятия какие слова он должен слышать кроме своего имени мама нет Нет. кстати ням это слово так цивилизованное или просто такое детское обыгранное нет, не вот Типа Сюся-Пуся, это ж ну, да. ничего такого, да? Ням". Да нет, это забытое как раз реальное слово. Вот нять, да? Внять. Mm -hmm. То есть это он... Унять, занять", занять, да. А если ты занял, да, то ты говоришь, я взял, а, в других языках это будет заканчиваться на м, ай-эн, или... А, как это в польском, аз да, не в польском, а в древнерусском, mm -hmm. в польском естем, то есть имею, то есть я взял, и тогда получается, в конце м получится, ням, я ням, mm -hmm. в болгарском есть такое слово нема, нету, mm -hmm. нема, Ним то есть ма и отрицание не ма. Только по-болгарски нямам. Не имею. Mm -hmm. Заканчивается не няма, а нямам. То есть я не имею. Mm -hmm. То есть снять это получается mm -hmm. что-то в себя взять и иметь. Mm -hmm. Ребенка нужно, чтобы он слышал главные слова. Вот прежде всего он родился, это родственники. У него может быть не быть дома, у него может не быть чего угодно. Но если у него есть родня, у него есть понимание, помощь и поддержка. Это прежде всего. И здесь должны быть слова мама, папа, сестричка, братик, ну, естественно, их имена. Бабушка, дедушка, тетя, дядя. Вот. Потом, конечно, потом уже какие-то животные, ну, те, что домашние. Вторая категория понятий, это все, что связано с домом. Кровать, на которой он спит, и понеслась там комната, вот ну, то, что с домом связано. Ну, и туда же уже там все, что в дом напихано, там, игрушки, его одежда. И третье, это его тело. Когда он уже увидел маму, папу, почувствовал помощь, поддержку и понимание, когда он увидел пространство и знает, теперь в этом пространстве его тело будет двигаться, а с этими людьми его душа будет общаться. И если вот эти понятия для него прорисовались, общественные, то есть социальные и пространственные, вот в этих направлениях, в этих областях он обязательно будет развиваться. А если мы это прорисовали так, между, между прочим, и никак между собой не увязали, вот как крысы и футбол, да? Но крысы и футбол не соответствуют. А вот мама, папа, бабушка, дедушка, это все друг другу соответствует в определенной последовательности. Дом соответствует друг другу в определенной последовательности. И тело тоже друг другу соответствует в определенной последовательности. Голова, туловище, ручки, ножки и детализация глазки, ушки, носик, кротик, бровки. и вот От общего к частному. Вот эти три основных вещи, которые нужны. Сферы, пространство, которое нужно открывать для ребенка. И вот что я предлагаю. Вот эти понятия для себя выписать. То есть, вот в следующий раз, например, собраться и не послушать меня, а вместе поработать. Например, мы выписываем, определяем ну, ну, какие-то понятия из этих сфер. Да? Ну, например, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Выбрали понятия. А потом ты смотришь, как это звучит на польском языке. Ты смотришь, как это звучит на английском языке, я смотрю, как это звучит на французском языке. И мы находим общие корни, находим общие слова, общее произношение и общие смыслы. И вот это нам позволит найти вот эту точку коррекции. Знаешь, как круг нарисовать? Где центр? Но нам нужен центр. Потому что туда-сюда это будет любой из языков, где есть какие-то... Чем дальше от центра, тем больше искажений. Mm -hmm. Нам нужно вот увидеть вот этот вот родоначальник языков. Mm -hmm. А он обязательно должен сохраниться в корнях mm -hmm. самых основных понятий. Именно основных, да? Прежде всего, на основании которых уже будет выстраиваться все остальное мировоззрение. Соседи, коллеги по работе, Коллеги по учебе, потому что от того, какие у нас тут родовые правила, и прежде всего понимание, от этого будет зависеть, как ребенок будет вести себя в гостях у соседей, как он себя будет вести там или там, или mm -hmm. там. Потому что вот так он будет понимать происходящее или не понимать, реакция будет соответствующая у него. Mm -hmm. мы, есть, мы можем выяснить, какой язык ближе к сути. Да? Конечно, Родовой. да, да, да. Мало того, мы таким образом в своей генетике пробудим, пробудим вот эти вот спящие наследства. Угу. У нас у самих по себе будут проскакивать какие-то открытия, куда-то нас будет нести, но мы проведем такой анализ. То есть с помощью понимания мы можем это в себе пробудить? То есть, понимание корней вот этих слов основных? Да, мы их увидим, мы еще раз, мы увидим их произношение, мы увидим их написание и увидим их смысловую нагрузку. Угу. Потому что может как смысловая нагрузка совпадает, а произношение написания нет. Угу. Один вариант. Или произношение написания нет, а смысловая, ну поняла, да. Угу. А все совпадает. Что мы можем обнаружить? Слово leg английское. Угу. в русском языке она используется Лег. Ну лошадь линула а. да. у нас это только у нас не лег у нас ляг говорят то есть это ляшка угу. вот когда э, вот эта палка с которой идут по болоту это чтобы опираться на нее или там посох слега это еще одна нога угу. то есть для ноги опора еще одна Собака, которая там быстро бегает, ноги длинные, называется легавая. То есть лег у нас в корне есть. В словах используется, но скажи человеку лег, он не поймет. Хотя эти корни в словах есть, которыми он пользуется, которые прекрасно знает. А сколько слов, которые у нас просто, скажем, на «не» начинаются, а, справа, а смотришь корень, ну нелепо, ладно, понятно. Это нелепо, значит оно не лепится. А это лепо, значит оно лепится. То есть соответствуют друг другу. Нельзя. Что такое льзя? И оно так должно звучать? Я, например, не знаю. Возьмите слово зря. Ой, с этим вообще. Я, я из его из лексикона уже давно убрала. Что значит зря? Видя. Не просто видя. Понимаю. Взирая в самую суть. Зрить. Зрить. Отсюда зритель. Ну да. Сделать что. Зерцатель. Зер. Корень зер отсюда. Зеркало. Или зерцало. Понимаете, как много интересного мы для себя откроем, если начнем У -у -у. Вот разбирать корни. Просто начиная с самых элементарных. А потом уже. То, что с ними будет связано. Если интересно присоединяйтесь, буквально в следующий раз тогда собираемся этим, позанимаемся. Да, мне это интересно. Так можно переписать матрицу всю свою. Свою, прежде всего. Свою, да. Навести внутри себя порядок. Но тогда получится, что мы перестанем уживаться с внешним миром. У нас будет больше проблем. Мы будем его понимать, это нас внешний мир не будет понимать. Ну да. То есть мы сможем с внешним миром разговаривать на его языке, потому что там, собственно, языка-то особого нет. Там а все на эмоциях. Понимаешь, нужно? Все на эмоциях. А, я помню, как вы показывали образец общение, набор каких-то звуков, но главное эмоционально это выразить. Что порой люди что-то говорят очень несвязное. Но так эмоционально как-то вот это все, что тарабарский язык какой-то. Отлично. Осталось последнее понятие. То есть мы сказали, что это средство коммуникации, язык. Но нужно еще дополнить таким понятием программа. То есть язык, отсюда словарь. Из этих элементов составляются слова. Из слов предложения, а это уже смыслы. И вот словарь – это всегда понятийный, понятийная инструкция. Что такое вот словарь там далее, ожога, вот тебе слово, что оно значит?» Так? Ну что, если ты не понимаешь, ну, не знаешь этого понятия, это все равно, что ты попугай, просто слова какие-то говоришь, что-то там подразумевая, а точности при этом нет никакой. Поэтому говорим о программе. Смотрите, у нас, например, грубо говоря, программа Windows, а, например, у немцев языковая программа Macintosh. И они по-своему связывают смысл, а мы по-своему. Англичане по-своему, чтобы быть понятным. Если ты зайдешь в магазин у нас и скажешь, дайте мне вот это радио, я его посмотрю. Или дайте мне вещь посмотреть, да? То немец скажет, дай мне себе показать. Если дословно перевести. Uh -huh. То есть он себе показывает. У нас, или что ты делаешь? Телевизор смотрю. Uh -huh. А ты что? А немец скажет, показываю себе телевизор. Uh -huh. Uh -huh. И если мы попытаемся наш смысловой, mm -hmm. вот этот ряд дословно перевести на немецкий, они нас не поймут, что нас сейчас смотрят телевизор. Mm -hmm. Я уже отмолчу, помните вот этот, этот прикол э, в КВН, когда Вологодская команда выходит, там их три таких, Гаврика, они говорят, ну что, давайте шутить. Говорят, ну что, тупим, давайте. И минут саму что тупим два, ну давай, кто-нибудь один такой. У меня телевизор поломался. Я, по залу такой смешок, ха-ха-ха, а я второй поворачивается, ну что, подумаю, ну зайду завтра к тебе посмотрю. Че ты посмотришь, он же поломан. Ну вот зайду и посмотрю, так как ты будешь его смотреть, он же поломанный, ну как разверну, крышку сниму и буду смотреть. Это к третьему обращать, он что, совсем тупой, да ты не расстраивайся, он мне так радио смотрел. Вот ну, посмотрит и пойдет. Вот скажи немцу, да? Надо радио повалить. Я приду посмотрю. Нет, там надо сказать иначе. И вот когда задумаешься о смыслах, вот как мы передаем смыслы, то чаще всего на уровне просто ощущений и переживаний. Об этом метко в свое время еще заметил Гришковец. Относительно того, как мы мир чувствуем, как его переживаем в своем выступлении одновременно или одновременно. Мой любимый спектакль. Ну вот. А когда мы уже, вот смотрите, мы рассмотрели речь, мы рассмотрели родное, да, теперь понимаем, что вот почему родная речь не какая-нибудь там еще там попугайная или еще там какая-нибудь а речь родная то есть она в роду то есть она во первых что выражает смысл этого рода смыслы вот для этого она нужна как средство коммуникации как, как средство увязки смыслов то есть как программа и как информация то есть некий звукоряд элементарные частицы, из которых складываются слова, а из слов уже там какие-то предложения. Из предложений мы уже вьем сюжетную линию. И если мы это все понимаем, то мы, во-первых, можем оценить свою внятность, свою выразительность и свою вразумительность, а также оценить внятность, то есть разборчивость встречу другого человека и его в разумительность и выразительность, так? Mm -hmm. И дальше мы уже будем говорить на уровне оценочных суждений. И если что-то непонятно, будем уточнять, то есть находить вот эти вот тот уровень понимания и т.д. Ну вот, рассмотрели. Тогда и между людьми будет согласие, и между с семьями будет согласие, и между поколениями будет согласие, потому что все будут стремиться к согласованности. И таким образом можно, я так полагаю, прийти к миру. Ну, а какова идея? Вот основная идея. Это же не просто для того, чтобы было интересно и весело, и познавательно. Для того, чтобы в будущем вот эти все знания и вот этот опыт, вот того, что мы с вами, вот этот обнаружим, упорядочим, сделаем выводы. И вот это уже будет какая-то программа, которой можно обучить вот этих детей, наших детей, которые вырастут и будут лучше друг друга понимать, лучше экономика. У них будет, они будут понимать род общения. Смысл этого общения. И мировосприятие будет другое. Я тогда смогу спокойно оставить своих детей, зная, что они будут стремиться к пониманию, помощи и поддержке. Если раньше выходишь на улицу, видишь человека, кто это? Дядя, тетя, бабушка, дедушка. Кто это еще? Угу. Это родичи наши. Или сородичи. Вот во всех деревнях ты до сих пор еще осталось. Идешь, незнакомый, в страну здороваешься. Тетенька, дяденька там. Не важно, на каком языке это говорится, на русском, украинском, белорусском. Это тети. Про... Сейчас уже в городах, да, как стало модно. Мужчина, женщина. Мадам. Да? Мадам, месье. Господин. Да. Господин, госпожа, ну видите, это мы говорим о чем? Если, например, бабушка, дедушка, там, дядя, тетя, брат, сестра, да, обращение, это социальный статус родовой. Это социальный статус. Если я обращаюсь к тебе, как говорю, сестра или брат, это уже к чему-то располагает. Да? То есть я уже к этим самым говорю, что я к единству какому-то стремлюсь, к какому-то согласию, потому что что-то, это нас роднит. А если я просто к тебе обращаюсь, то мужчина... Ну да... кто ты такой... Это все равно, что сказать, самец? Да. Да, или женщина? Или существо. Существо. Эй, человек. Человек. В английском есть grand mother, grand father, но это только с принадлежностью к тебе. Uh -huh. А бабушка, там просто вот женщина взрослая в возрасте, old lady. Old lady, old lady да. То есть она уже чужая, там нет как бы бабушки, как у нас можно на улице там бабушка назвать, чужую женщину. Старая да. женщина. Да, только старая женщина. Старая да. самка. Да, да. Человеческая. Совершенно верно потеряна связь больше видимо там у нас еще кое-что осталось вот а когда связь потеряна тогда нас можно лбами сталкивать холод. я прикрою, можно? что-то теплее, мы дышали. Ну да, да, да конечно надышали, тут чай мы горячий пивный кстати да. у меня еще есть чай. все ребята, я благодарю за внимание мы рассмотрелись, мы пообщались. В следующий раз узнаем, над чем поработаем. Если какие-то вопросы возникнут, это просто будет замечательно. Они всегда возникнут. Вот, прекрасно. Я буду только рад. Это расширит мое мировоззрение, или э, просто утвердит его, укрепит. Знаете, когда встречаются два человека, и они хорошо у них налажено вот это средство коммуникации, всегда хоть один человек станет умнее. Потому что, один, если, я, если я чего-то не знаю, а вы, вы мне откроете это, я стану умнее. А вы ничего не потеряете. А то и мы вдвоем можем стать умнее. Да. Открываем. Прийдем, угу. В любом лежать. случае. Это очень полезная... Затея. Надо брать тетрадку, ручку угу. и записывать. Впечатляйтесь. Это так и записывать версии. плюс к тому же. Записывать нужно для чего? Мы берем какое-то слово и рассматриваем ключевое. И рассматриваем его как понятие. Потому что есть какие-то ключевые главные понятия, которые относятся к точной категории смысловой. Вот если мы выражаемся точно, значит нужно точно знать, что означает это понятие. А если мы говорим «пища», то мы понимаем, к какой категории это относится. И не станем употреблять это слово там, где нужно выразиться точно. Кстати, на этом основаны и всякие обходы законов, юриспруденция да, на, вот этом, да, да. на хаосе в понятиях, в слоях, на этом верно. всем строят и защиты, и нападения, и оправдания. И с этим можно так играть и в кто был... угоду. Да, да, да. И кто более изощренный. Да, Кто лучше разбирается. На этом всем и строятся эти игры.